Стрессовые ситуации. Что делать э, для того, чтобы э, исключить из нашей жизни вредное воздействие стрессовых ситуаций? Первое, надо научиться анализировать ситуацию. Вот когда вы находитесь в стрессовой ситуации, надо э, не паниковать, то есть сначала действуем, потом рефлексуем. Э, если произошла какая-то неприятная, негативная ситуация, неправильная реакция на нее, это кто виноват? Не ищем виновата, не надо думать, что, кто виноват, почему эта ситуация произошла, а, да как такое вообще могло случиться. Нет, вот где все мысли? Мы отметаем, глубокий вдох, глубокий выдох и думаем, анализируем ситуацию, думаем, что в этой ситуации можно сделать. То есть анализируем ситуацию, не знаю, что мы начинаем искать, причины, почему она появилась, всё, это вы потом все сделаете. Сначала подумайте, какие действия вы можете предпринять здесь и сейчас, чтобы как-то разрулить эту ситуацию. Если же от вас ничего не зависит. Расслабьтесь, все. Не надо напрягаться, думаю что, ну, случилось и случилось, да, и, ну, бывают, конечно, очень серьезные ситуации, да, там, как с близких и так далее, это тяжело переносится, но чаще всего стрессовые ситуации, просто, да, многие, вот, глядя на меня, думают, вау, круто, она же в Таиланде, такие вообще стрессовые ситуации у нее там, да, все хорошо, все замечательно, девочки, я прошла через такие ситуации, через которые, которые даже вообще никто не слышал. И э, я начала увлекаться психологией еще в 17 лет, причем не просто так. Я училась в самой криминальной школе города, жила в самом криминальном районе. Я была там белой вороной, потому что я не пила, не курила, не материлась. Белась такая культурная. Но при этом многие меня уважали, особенно самые главные хулиганы, они за, за меня горой стояли. Но бывали ситуации, как бы, когда вот я все-таки влипала, я сначала пошла на дзюдо-самбо и вольную борьбу для того, чтобы научиться обороняться. А потом, когда меня просто девочки в туалете поймали, 10 человек, да, чтобы меня побить, потому что они тому мальчику понравилось. И тут как бы я поняла, а я не всегда знаю, что я занимаюсь дзюдо-самбо и вольной борьбой. И прекрасно понимали, причем специально подготовили девочки, которые тоже занимаются единоборствами, и знали, что э, меня надо спровоцировать, чтобы я первую ударил, чтобы потом меня избить, и все. И в тот момент как бы, я поняла, что физической сила не всегда можно защититься, и тогда я смогла договориться, и как-то спокойно вышла. Да? И после этого я начала изучать как раз э, психологию. Э, я начала серьезно этим увлекаться для самообороны. И на самом деле это мне пригодилось очень сильно, в жизни, в последующем. То есть были такие ситуации, которых многие даже вообще не представляют. Вот напишите, <смех> у кого-нибудь держали перед виском, да, заряженный пистолет, у кого держали, поставьте троечку. Вот да, да, заряженный пистолет. Вот представьте, да, ситуацию. А нож перед горлом у кого-нибудь держали? Если да, ставьте четверочку, если у кого-нибудь перед горлом держали. А вот кого-нибудь из вас похищали, чтобы продать. Вот были такие ситуации? Поставьте пятерочку, ну, вдруг. А вот со мной, представьте, это было, и не раз. Меня похищали э, три раза, правда, первые два раза было шуточно. Э, там горячие кавказские парни, да, чтобы меня в горе ввести, но в итоге я объяснила, что у меня не тот характер, и как бы уговорила вернуть меня обратно. А вот последний раз конечно, крупно влипла, и там уже обычные договор не помогли, и мне пришлось там манипулировать жестко, там, да, я в итоге вышла из этой ситуации, так что э, стрессовые ситуации я хорошо знаю, как с ними справляться. Первое, э, когда я попадаю в стрессовую ситуацию, я учусь анализировать ситуацию. Так, так, так, что происходит? Вот человек сейчас вот он кричит на меня, что на самом деле и он хочет мне сказать? Потому что многие люди, они часто не умеют говорить, когда вот особенно какая-то проблема, да, они не умеют сообщать, что на самом деле их беспокоит. Они сначала тебя обвинят, выскажут свое недовольство, а потом из вот этим недовольством надо рассмотреть, додуматься, что же на самом деле человек имел в виду. Да? А, вот. а, тоже, оказавшись в сложной ситуации, подумайте, чему хорошему может научить вас эта ситуация. Бывают ситуации, когда ну, вообще положительного ничего нет. Да? А, меня похитили с целью продать сексуальное рабство. Меня продержали три дня. Было в основном моральное насилие, то есть у меня там говорили, что если я сбегу, то у меня на глазах расширят мою сестру, да, брата там все в этом духе. Но я просто анализировала, <laughs> то есть вот, что делает обычно в такой ситуации человек, да, вот не трогайте моих родных, я все сделаю, что вы скажете, да, я поеду там в Арабские Эмираты с вами, все, я там не буду сбегать, вот только вот не трогать моих родных и близких. А я просто анализировала по невербалике вообще человек врет или нет, это блеф или он в самом деле может это сделать. И вот в итоге я нашла, поняла, что это блеф, что ничего ни с кем не сделала, то я спокойно выкрутилась из этой ситуации, я спокойно сбежала. Но я нашла, чему меня учит эта ситуация. Представляете, план в этой ситуации это научиться соблюдать спокойствие. Потому что если у вас начинается паника, если у вас начинается паника, то все, вы проиграли, вы проиграли в этой ситуации. Вот. Поэтому, когда вы попали в такую ситуацию, да, когда вот меня похитили, я о чем думала? Я думала, чему меня можно научить эта ситуация в этот момент. И реально я поняла, о у меня хочется, что я могу взять из этой ситуации. И я как бы для себя осознала, что в последнее время я ищу работу. То есть я не искала, как заработать денег, я искала работу. И я работала до этого как раз в тренинговом центре, там на чистом энтузиазизме, в там, было у них странное... В общем, там были такие условия, на которых денег там не заработаешь. Там был 3000 оклад, и выше него прыгнуть было просто нереально. Но при этом мы были замотивированы, то, что нам дают знания, то, что мы проходим бесплатное обучение. И там я поняла, что эта ситуация мне показывает. Хочешь рабство? На тебе, получай. И когда я поняла, что да, на самом деле я начала думать, что я хочу от жизни. Чем заниматься человек, который держит... В закрытой квартире в чужом городе, чтобы там перепродать в арабские эмираты, да? О чем думает человек? Человек думает, а, чего я на самом деле хочу от жизни. <laughs> То есть, да, когда я в себе разобралась, когда я в себе разобралась, я как бы обратилась к высшим силам, сказала: "Окей, хорошо, а, я приняла урок, я поняла, что я хочу. Теперь помогите мне из этого выбраться". И я начала думать, не из этого всего выбраться, да? И Пришло решение очень быстро, появились как бы люди, да, я там изобразила приступ холецистита, якобы у меня там, вот я просто лежала, загинаю сутки, не разогнаться, мне уже говорили, мы открываем дверь, встань, короче, и уходи, да, мы не будем тебя держать. А я говорила, нет, нет, нет, у меня как бы все болит, да, мне нужен врач. В итоге вызвали скорую, и врачу я губами сказала, что меня держит насильно, пожалуйста, спасите. И женщина набралась милости, она забрала меня. Да, да, Ольга. Было такое, я много чего пережила, <смех> но из всех ситуаций я научилась выходить. И просто когда у меня какая-то в жизни неприятность случается, я так поворачиваюсь назад и думаю, М -м, если я, как бы, вот, вот по сравнению с тем, что было, это вообще фигня. Поэтому если я с тем справилась, то я вообще разберусь без проблем. А, это для меня хорошая мотивация. То есть я еще беру силу из тех ситуаций. Вот. Следующий очень важный момент, если вы в серьезной стрессовой ситуации, важно расслабиться и вернуть душевное равновесие. Очень важный момент, потому что, когда вы в панике, вы не способны соображать, какая бы сложная ситуация ни была, если вы будете психовать, вы не сможете принять верное решение. Вот в этой ситуации важно успокоиться, чтобы у вас была способность трезво мыслить. В стрессовых ситуациях самое важное – уметь трезво мыслить. Вы сможете принять верное решение и найти выход из любой ситуации. И последнее – учимся любить себя и заботиться о себе. Потому что если вы будете по-настоящему себя любить, то вы будете все меньше и меньше попадать в стрессовые ситуации. И эти ситуации они не будут вас задевать как-то. Потому что чаще всего нас задевают какие-то повседневные дела, когда у нас недостаточно любви к себе, когда у нас заниженный самооценка, когда она что-то доказывать, утверждать. Тогда нас задевают многие вещи, и у нас очень, мы еще часто находимся в стрессе. Научитесь любить себя по-настоящему. В конце я дам хороший блок, как достичь этих состояний, потому что вы говорите, да, легко сказать, а вот сделать попробуй. Есть техники, есть определенные техники, которые помогают это сделать, которые помогли мне, и я расскажу, как это сделать.